И всем привет! Сегодня, как вы видите, у меня штатик. Это может быть да, хорошо или нет. Теперь у нас будут степки. Как вы видите сейчас. И я буду монтировать воду. Не воду, точнее, а видео. Видео какой-то там редактор. Ну и очень круто будет а, так что вот. теперь вы переместились ко мне не знаю что снимать но вы можете всегда покомментировать и сказать какую-то несусветную дичь которую я могу сделать а на этом видео все всем спасибо за просмотр всем пока